В предыдущем видео, новости, часть 3, я говорил, что к нам должны быть возвращены в результате деприватизации новые заводы, а не то, что было раньше. И вот старшие товарищи меня еще поправили, что во время приватизации в СССР забрали не только материальные ценности, но и амортизационные финансовые средства. И получается, что отобрали у нас, своровали точнее. Все заводы, и, и в том числе амортизационные отчисления, на которые мы должны были обновлять наше производство. Так вот эти амортизационные отчисления, финансовые средства, должны быть возвращены. А также должно быть возвращено все то, что эти жулики и воры заработали на незаконно приватизированном. А много ли они заработали? Давайте-ка посчитаем, во что нам обошлось вот это 30-летие, Приватизации, прихватизации. Мы с вами хорошо знаем, что в СССР у нас были государственные казначейские билеты, обеспечивавшиеся всем достоянием Союза СССР и обязательные к приему на всей территории СССР. И так как банковскую систему у нас захватили паразиты, то, соответственно, можно считать, что с 1991 -го года у нас пошел отсчет то есть, все, что заработано на наших фабриках, заводах, то есть, на наших активах, материальных и нематериальных, теперь принадлежит народу. То есть, у советских граждан возникло право требовать от этих паразитов все то, что они у нас наворовали. И получается, один рубль советский может превратиться не только в 10 рублей, а гораздо-гораздо большей суммы. Вот если пересчитать через золотой эквивалент, то сейчас... Один советский рубль должен уже стоить около 3000 рублей Российской Федерации. Но этого явно недостаточно. Давайте посчитаем, знаете как, через количество оборотов вот этих самых рублей в год. Что это такое? Ну вот на сайте Центробанка есть такие картиночки у них красивые. Динамика оборотов национальной платежной системы и платежной системы Банка России. Вот нас будут интересовать вот эти вот прямые линии. Которая внизу. Здесь Там эти прямые линии не видно в каких цифрах измеряется Поэтому мы нашли другую книжечку, в которой написано о национальной платежной системе. Итоги 2015 года. На странице 4. Значит, есть такая табличка 3: Скорость обращения денежных средств в национальной платежной системе. Количество оборотов в год. И вот посмотрите. В 2009 году 21 оборот, в 2010 году ну и так далее. В 2015 году 14,8. Сергей Вячеславович Тараскин обычно приводил данные, что у нас количество оборотов в год денежных средств составляет от 5 до 8 там, с копейками. Но здесь гораздо выше получаются цифры. В данном видео я буду придерживаться как раз цифра, которую дает Сергей Вячеславович, то есть мы берем средний за год примерно 6 оборотов в год. То есть каждые два месяца идет удвоение. Вот в этой книжке «Национальная платежная система» уже за сентябрь 2014 года есть другая табличка, таблица 4 на странице 5. «Скорость обращения денег в России за период 2009 по 2013 годы». И здесь то же самое, 21, 14, но есть еще одна скорость, скорость обращения денег в национальной экономике. Тут показатели меньше и 2,5, но ну, около двойки тут с чем-то. Давайте пока будем придерживаться официальной нашей цифры, то есть давайте примем, что у нас скорость обращения денег в России равна 6. В интернете есть специальная формула по расчету этого числа оборотов. Что такое число оборотов? Число оборотов, совершаемое денежной массой в течение данного промежутка времени, показывает, сколько раз в среднем каждая денежная единица была потрачена на приобретение товаров и услуг. Ну вот такая формула. Давайте будем разбираться, что бы это значило на простом языке и как это связано с нашими домами, заводами и пароходами. Помните, есть такая расхожая фраза? Папуасы купились на бусы. Вот чтобы завоевать страну, конкистадоры привозили бусы и покупали у папуасов все, что хотели. Землю, золото, все что угодно. Итак, вот слева у нас стоит буржуин, который приехал завоевывать папуасов. С чем он приехал? Он приехал с бумажкой, на которой написано «Единичка». Неважно, как она будет называться, 1 доллар, фунт, как, как угодно. А у нашего папуаса веселого есть вот такой слиток золота, да еще и не один. Наш буржуин предлагает папуасу: давай меняться. Я тебе одну бумажку, а ты мне один слиток. Ну, я, конечно, утрирую, что у папуасов есть золото в слитках, но как знать, может и есть. Ничего, не подозревающий папуас говорит, а давай меняться. В результате у папуаса оказывается одна бумажка с цифрой 1, а у буржуина оказывается слиток золота. Вот произошла вроде бы мена. И такая мена будет называться у нас якобы эквивалентным обменом. То есть вот теперь у папуаса одна бумажка, а у буржуина слиток золота. Что происходит дальше? Буржуин, конечно, хочет вернуть свою бумажку но и оставить у себя золото. Как он этого добивается? А любыми способами. Он предлагает, например, Попуасу, а вложи ты вот этот самый доллар, который у тебя есть, ко мне в банк под 1% годовых. Тебе же все равно эта бумажка не нужна. Ну давай вложу, говорит Попуас. И в результате у Буржуина оказываются и слиток золота, и его собственная бумажка. Каким образом он добился этого от папуаса, мы пока умолчим. Но наша вот эта выпущенная бумажка совершила один оборот. А как мы знаем, таких оборотов в год у нас принято 6. Но буржуин уже не имется. Он видит, у папуаса еще и золото. И он хочет еще раз провернуть такую же операцию. Что он для этого делает? А Буржин бьет... И печатает еще одну такую бумажку. Под, под то, что у него уже есть ценность. Вот этот слиток золота. Вот буржин ему и говорит. А давай я тебе дам две бумажки. А ты мне дашь два слитка золота. В результате у оказывается два слитка золота. Да плюс один слиток золота. Три слитка золота. А у папуаса Две бумажки. Что дальше делает наш буржин? Он говорит: так Давай, зачем тебе просто так вот пустым грузом лежать бумажки? Давай еще вкладывай в мой банк под проценты. И наивный попуас соглашается. Давай. но ну, я надеюсь, вы поняли, да, цепочку логическую. Что за простые бумажки попуас отдает буржину золотые слитки. И каждый оборот. Этой бумажки приносит банкиру, буржуину удвоение своих финансов. То есть у попуаса не остается ничего, значит золото, я говорил, может быть земля, заводы, пароходы, все что угодно. Ну а бумажки, это у нас оккупационная валюта. То есть если, как у нас прописано в о Центробанке, что хождение в Российской Федерации имеет только рубль, да еще и в Конституции его впихнули, Просто этому самому папуасу некуда деваться, он, он начинает играть в эти бумажки на законодательном якобы уровне. Ну и в итоге к чему мы приходим? Что у банкира, буржуина, скапливаются и его бумажки, и скапливаются все активы вот этого самого простого попуаса. А здесь могут быть материальные, нематериальные активы, все что угодно. Фабрики, заводы, пароходы, земля. То есть видите, как происходит завоевание папуасов. Элементарно. Давайте посчитаем теперь, а вот какова эта вот, э, сумма за год, например, при учете, что у нас, у нас происходит 6 оборотов в год. Ну вот смотрите, за 6 оборотов, это в 2,6 степени, в 64 раза за год увеличивается стоимость активов, которые получил свой карман буржуин. Таким образом, получаем, что за год у нас... Одна бумажка превращается в 64 бумажки, за 2 года в 4096 бумажек, за 3 года в 260-2144. Ну и вот округленно, если брать 2 в 20 степени, ну так скажем миллион. То есть через 3,5 года наш банкир в миллион раз увеличивает свое состояние. А если дальше смотреть, то 18 плюс 6, то у нас 24, 16 миллионов, 30 это у нас миллиард, 36 68 миллиардов с лишним, 42, 4 и 4 триллиона, 48, 281 триллион. И это сколько? 48 разделить на 6 за 8 лет. То есть через 8 лет одна бумажка превращается в 281 триллион 474 миллиарда 976 миллионов 710 тысяч 656 бумажек. Вот, а теперь давайте подумаем, а что это реальные эти цифры или нет, которые мы тут говорим? А вот подумать на этот счет нам поможет как раз... Отчет Организации Объединенных Наций Комитету 300 за 2008 год. Помните, Сергей Вячеславович нам неоднократно показывал вот этот отчет, где указаны несколько банков. Вот, например, 524 номер Сбербанк. Вот И суммы астрономические. Посмотрите, 1,7 с 30 нулями. Представьте, какие это цифры. Даже сказать-то трудно произнести. Какие это? Не квадриллионы, а получается квадриллионы квадриллионов. И это всего лишь цифры, которые заработал для них Сбербанк за 7 месяцев 2008 года. Вот я вам и говорю, что получается, видите, каждый банк, зарабатывают аж триллионами на нас, на гражданах СССР. Так что мы недалеки от истины. Ну что ж, вот такой вот он, звериный оскал капитализма. Здесь я еще не упоминал игру с кодами валют, 810-м, 643-м, которые позволяют в тысячу раз увеличить свой капитал этим самым паразитам. Не упоминал также про Сини то есть это вся прибыль, которая получается при печатании бумажных денег. Я и рассказал также о безналичных деньгах. Но я думаю, достаточно вот как раз этих 6 оборотов в год, чтобы понять, откуда берутся вот эти самые квадриллионы-квадриллионов. Потому что те останутся у них всего лишь в процентиках. На этом, я думаю, мы завершим сегодня новости. До новых встреч. Благодарю за внимание.